Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся в Ростов. Сейчас я вам покажу, все как происходит у нас. Я уже на перроне, в Дмитрове. Погнали! Так, ну что, подъезжает электричка. Все, мы в Все, ребята, на метро. Свободно, кстати, нормально. Короче, включимся уже на улице. номер В Ростове Где у нас друг Андрюха Такой вот, ребят, вокзальчик прикольный Вообще классно Жара на будет, Хотя вечер, а еще жара Вон Андрюха идет Разминулись тут, короче, все о, -о, -о, о Пацан, пацан с, с ними идет Здорово, брат. Здорово, ты все снимаешь, да? Да, здорово. Я там тебя встречал, а тебя сюда на северный ворот подплавил. Да, мне Поехали. там все перекрыли. Короче, сказали нам сюда идти. Поехали. Все, ребята, мы в Ростове. Сейчас едем в Северный Каракорск. Привет, передавай. Привет всем. Стенки позвони, она переживает, звони. Ладно. Позвоним жене. Там была мазда тройка низкая, да, да. а это мазда 5 часов. Там есть видео, ребята, где мы ездили на море. На маздочке. А то он другую уже, смотри, приобрел. Нормально. Давай сюда, пока. Закидывай. Все, едем в семи короче. Тачка такая, да, нормальная джебчик. В Ростов ездить не люблю. Только в экстракт ситуациях. Только поздно ночью, бля. Так, что там он Салоны, билеты. Ладно. Так. Тоже, короче, пока разберешься с этого вокзала, как выйти, как зайти, короче. Разберешься с этим, блядь, Ростовом, бля. Я сам, блять, как первый раз тут, Живет в Ростове, я сам не помню. Так, ладно, будем да. снимать Сейчас я вам, ребята, покажу Домик и что растет уже сейчас В данный момент в Каракорске Это груша вот Рядышком со мной Не знаю, видно он там Но еще, короче, не, сос... не соспела вот. не знаю, что за растение, ребят, напишите в комментариях, кто знает Лива, как я понял. Вот. Вот такая теплица здоровая. Не знаю что. Помидоры, огурцы. А, тут только помидоры, походу. Да, тут одни помидоры. Как а, огурцы вон прям висят. Дальше. полива сделано прикольно. похода от бочки прям набирать, набирает бочку и система полива поливает автоматически. Так тут что у нас? Тут малина. Малина уже поспела, уже красненькая. Так, дальше что обследуем? Это, я не знаю, это слива, на сливу похоже Да, маленькая слива Так, это что у нас, не помню, кабачки что ли? Не знаю, что это такое так. Черная Смородина Это вишня какая-то странная, интересные листочки у меня такие Или не вишня, но она уже видите, все уже подсыхает, уже вишня отходит вот такая ягода сладкая болдера. Так. Что еще растет, ребят? Кстати, у соседей вот такая ягода растет. Не знаю, что это за ягода, за цитовник, наверное. Напишите в комментариях. Такая ягода. Интересная, кстати. Картошка. Тоже видно. Система полива сделана. Так, тут у нас помидоры. Лука сколько, смотрите, посажена. Плантация. Виноград. Ну, виноград тоже еще не зрелый. Вот он так растет. Все, ему расти, расти. Месяц точно. кстати еще цветет почему-то странно В москве уже кубника есть тут курочки все сливы Посыпала, видать, ведь сильный был. Помидоров сколько там. Обалдеть. Так, это кабачки, похоже. Да. Сейчас у тропинка таких прикольных. Тарешник. орешник или как он там, ну да, он вызрел на весенне. Созрело. Круппы еще, короче, не созрели. Ай. Так, так, так, ну вот такой, ребята, обзорчик был. Участка в Семикаракорске сейчас пойдем до друга дойдем узнаем его самочувствие со вчерашнего вчера кстати не снимал, потому что уже было поздно темно ну и хотелось просто отдохнуть рисками такие цветочки красиво растут смотрите красота где типа, много помидоров Да много короче надо работать тут это руками походу Тут они работы очень много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 Че, выпустим ее? Эй, меня поснимай. Потому что она такая рыба редкая, ребята, ее надо выпускать.